Привет, продолжаем прохождение первого акта и сценария «Судный день». Данная миссия называется «Делюкс». Она является подготовительной. В этой миссии команде игроков необходимо спиздить 4 автомобиля «Делюкса» у каких-то уебанов. Поэтому игроки направляются к ним на хату. Чтобы прибыть на место, обозначенное миссией не обязательно использовать вертолет. Пользуйтесь свободой действия. Мы почти на месте. В гараже этого особняка находится 4 автомобиля Deluxe. Проблема заключается в том, что их надежно охраняют какие-то уебки. Так как с уёбками у этих игроков разговор короткий, думаю, все будет отлично. Приступаем к уничтожению врагов. Необходимо найти ключ от гаража. Он будет находиться на одном из трупов. Один из игроков подобрал ключ. Направляемся в гараж. Убиваем тех, кто прячется в гараже. И берем один из автомобилей Делюкса. Теперь нужно перекрасить машину. Поэтому направляемся в ЛСК Стонс. Пока едем, можешь подписаться на канал. Не забудь еще лайк поставить и нажать на колокольчик. А еще можешь подписаться на мой инстаграм. Я там тоже обитаю. После того как перекрасили автомобиль, его надо отогнать на свою базу. Наверное вы обратили внимание, что автомобилей было 4 а игроков трое. Поэтому придется сделать еще одну поездку за автомобилем в тот же гараж. Соответственно, если вы выполняете эту миссию в одно рыло, поездок придется сделать 4. Сами себя они блядь не доставят. Забираем последний автомобиль. Опять едем перекрашивать. И доставляем его на свою базу. Так что спасибо за просмотр, ставьте лайки, и делитесь с друзьями, и блять не забудьте подписаться на канал.